Одно из изобретений, которое я, по крайней мере, отношу как бы к пику своей научной карьеры, это разработка так называемого внутриутробного водителя ритма плода. Это очень интересная вещь. Мы работали вместе с группой детских кардиологов. Иногда при определенных заболеваниях матери, а иногда и без заболеваний, диагностируется как бы внутриутробная блокада сердца плода. То есть импульсы из предсердия не попадают к желудочкам. То же самое, кстати, имеет место часто у пожилых людей. Им ставят так называемые водители ритма. Этот водитель ритма вместе с батарейкой у многих пожилых людей вы... То есть, практически лидирует и дает нормальный заряд, и сердце бьется ровно, и, и не, не наблюдается никаких перебоев. Самое интересное, что та же самая проблема, мы иногда наблюдаем у плодов. И если ничего не сделать с этим, и симптомов никаких нет, поэтому очень важно делать ультразвук, и во время ультразвука обратить внимание как передаются э, заряды из предсердия в, э, в желудочке сердца и как сокращается сердце плода. Такие плоды, к сожалению, часто погибают или рождаются с серьезной водянкой, поскольку сердцем не удается избавиться от скопления жидкости. И с группой детских кардиологов э, мы разработали модель, так называемого искусственного водителя ритма, который вводится в матку, не в область непосредственно, не в сердце плода, или в матку, или очень близко к коже плода. Батарейка стоит снаружи, и дальше мы как бы заменяем натуральный ритм плода искусственным ритмом. И это, это, это процедура продолжает совершенствоваться, на мой взгляд, это очень-очень серьезное достижение, которое может спасти, несомненно, многих детей в мире.